5 метро стоит. кто мутил рублей, мои чипа. пяточки 30 вкусь, ты это был ты это ah. был ты Давай, что ты? Пятка. Я занят делом, ты А ты мне не мешаешь? Ну когда ты делом занят. А когда ты мои пяточки берешь, ты мне не мешаешь. Давай, я закончу ты, не мешаешь мне, думаешь? Давай, я закончу делом, потом будем дурачиться. Ты знаешь пословица? Не, подожди. Делу время потехи час. Подожди. Делу время подтесить час. Я вам тысячу давал. Я вам тысячу давал. Конечно, это Где выжим, мои выжим, пяточки? А и